У нас есть бюджетное правило, которое не позволяет нам тратить нефтяные сверхдоходы. Его можно изменить. На это нужна политическая воля. Политической воли у нас в стране, у руководства страны нет. Еще с советских времен это же были сберегательные кассы, и Сбербанк пользуется вот такой славой надежного банка. Но это не государственный банк. Кто акционеры? 50 процентов плюс одна акция решающего голоса это принадлежит Центральному банку Российской Федерации а Центробанк не является государственной структурой Центробанк независимая организация и она к государству по сути не имеет отношения другая часть этих акций принадлежит а именно 45 с половиной процентов принадлежит иностранным гражданам и фирмам, то есть не резидентам. Вот вам, пожалуйста. То есть можно в любой момент ожидать какого-либо подвоха. 4% это российские юридические лица и физические лица. Всего 4%. То есть получается Сбербанк коммерческая вот такая организация. За сколько же продает теперь Центробанк, не вложивший ни копейки, а получающий только прибыль, государству. Центробанк продает государству. Этот сберегательный банк, значит, стоимость рыночная от 2 триллионов 450 миллиардов до 2 триллионов 900 миллиардов рублей. То есть сумма, колоссальная сумма. Давайте теперь посмотрим, сколько стоит, какова балансовая стоимость Сбербанка. А я вам скажу, 72,9 миллиарда рублей. Вы понимаете, откуда деньги взять? А из фонда национального благосостояния. То есть на выплату нефтяной, а это нефтяные деньги, нефтяной ренты для фонда возможности нет. Это решает руководство страны, и оно решает этот вопрос отрицательно. Для повышения пенсии пенсионерам тоже фонд национального благосостояния не может быть использован. Это тоже решение государства нашего. Хотя вот этот фонд национального благосостояния создавался именно для того, чтобы индексировать пенсию. Почему же Сберегательный банк-то сегодня вот так попадает под а, такую странную операцию, я бы сказала, мутную финансовую операцию? Вот в этом весь вопрос. Центробанк проводит санацию. Что значит санация? Это значит поддерживает вкладчиков тех банков, во главе которых стояли мошенники, и эти мошенники деньги вкладчиков прибрали к рукам, вывели за границу и сейчас прекрасно себя чувствуют и живут прекрасно в шоколаде. А возмещать вот эти украденные мошенническим путем деньги приходится Центробанку, то бишь государству. А что Центробанк не видел, что э, мошенники управляют банками? Они не, не видят, какой это регулятор тогда? Вот какой это регулятор, когда он не видит, что мошенники выводят активы банков за границу? Это же видно, это видно через налоговую, это видит Центробанк. Почему не пресекает? То есть получается... Неэффективность и несостоятельность управления Центробанком должны закрывать мы, наш бюджет, в виде фонда национального благосостояния страны. Вы слушаетесь в слова. Фонд национального благосостояния. Причем здесь Центробанк, который по сути не, является, не отвечает по своим обязательствам за государство, а государство по закону не отвечает по обязательствам Центробанка. Не отвечает по обязательствам. Я вчера на комитете выступая говорила, что вот Минфину, не знаю, как у вас в Минфине, а в Уголовном кодексе. Это может называться мошенничеством в особо крупных размерах. То есть получается, что это мутная схема, которая сегодня нам предлагается, создана для того, чтобы закрыть дыру в Центробанке, во-первых, а во-вторых, не меняя бюджетного правила, остатки отправить в бюджет для того, чтобы профинансировать очередное послание президента. Поэтому мы считаем, что Центробанк сегодня получил, получает свои прибыли, бюджет тоже получает свои прибыли, но в накладе остается народ. В накладе остается народ. Здравствуйте, уважаемые избиратели! Сегодня я постараюсь ответить на вопросы, которые вы в большом количестве задаете мне по поводу продажи Сберегательного банка Российской Федерации. Ну, начну, наверное, с того, что сегодня наши, в нашей стране очень нужны деньги. Эти деньги нужны на реализацию тех социальных положений, которые в своем послании обозначил президент Российской Федерации. Вообще в целом нужно найти денег на полностью, полное обеспечение вот этих программ. Нужно найти 1 триллион 848 миллиардов рублей. Согласитесь, сумма достаточно серьезная. Где их взять? У нас есть бюджетное правило, которое не позволяет нам тратить нефтяные сверхдоходы. Его можно изменить, на это нужна политическая воля. Политической воли у нас в стране, у руководства страны нет. Менять бюджетное правило они не собираются. Тогда где взять деньги? Вот если мы посмотрим изменения в бюджет, мы увидим там цифру дополнительных доходов, не нефтегазовых, 214 миллиардов рублей. По сравнению с почти двумя триллионами это ничто где все-таки мы возьмем деньги на то, чтобы реализовать от, очередные проекты президента Российской Федерации. А мы знаем, что их у нас очень много. Это указы 2012 года, указы семнадцатого года, это национальные проекты, и это комплексные программы и так, далее, и так далее. Сегодня вот добавилось вот это послание. Но вообще я хочу сказать, что вот такие Спонтанные решения руководства страны ввергают экономику в хаос. безусловно проблемы надо решать но когда президент обозначает подобного рода социальные проекты надо еще и находить средства для их реализации то есть надо сразу говорить о том где возьмем деньги ну вот все я объяснила по поводу нехватки так скажем необходимости дополнительных средств в нашей стране на реализацию этих, этого послания. Вот поэтому Минфин, руководство страны, правительство, нашли такое средство. Это средство от продажи Сбербанка. И эти деньги, которые мы имеем сегодня в фонде национального благосостояния, они как раз пойдут на покупку этого Сбербанка. А продает Сбербанк наш центральный банк как учредитель. Если мы посмотрим, кто находится в учредителях сберегательного банка, мы поймем, что он никакого отношения к государству не имеет. То есть, с одной стороны, государство приобретает крупнейший банк. Вот скажите, найдется ли такой человек, у кого нет э, карты Сбербанка? Да, может быть и найдется, но очень мало. В основном все идут в Сбербанк, потому что, ну как-то...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 Начнем с того, что Центробанку сберегательные кассы тогда, а потом впоследствии, которые превратились в сберегательный банк, достались ну, либо за копейки, либо просто были переданы. То есть Центробанк ничего не платил за то, что приобрел вот такой финансовый, мощный финансовый актив, приносящий колоссальнейшую прибыль.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 Развитие экономики, вложение средств в экономику страны, экономика обваливается, прибыль предприятий катастрофически падает, это вот как раз последние цифры подведения итогов бюджета, тоже нет. Давайте будем покупать Сбербанк на деньги Фонда национального благосостояния, значит, у Центробанка. Но Центробанк сегодня, по логике вещей, проводит государственную кредитную политику хоть не является государственным учреждением. Что в итоге получается, мои дорогие? Получается, что мы сами у себя покупаем сберегательный банк на чужие деньги. Ну, вообще это как? Я вчера на комитете выступая говорила, что вот Минфину, не знаю, как у вас в Минфине, а в Уголовном кодексе это может называться мошенничеством в особо крупных размерах. Чем мотивирует руководство страны вот это приобретение? Мотивирует тем, что центр банк, между Центробанком и Сберегательным банком имеется конфликт интересов. В чем он заключается? Центробанк-регулятор. То есть, ну, тот, кто должен проверять, контролировать Сбербанк и другие банки. И в то же время владелец контрольного пакета акций банка. Вот в этом конфликт интересов. А я вам скажу, что не только этого банка владеет акциями Центробанк, а еще и множество других активов у Центробанка. Почему же сберегательный банк-то сегодня вот так попадает под а, такую странную операцию, я бы сказала, мутную финансовую операцию. Вот в этом весь вопрос. А теперь, что касается а, тех средств, как, которые получит а, Центральный банк за вот, продажу этого, этих акций. Эта сумма по закону делится на 25 и 75 процентов. 75 процентов уходит в бюджет, а 25 процентов остается Центробанку. Давайте по суммам посмотрим. 1,25, то есть 1 триллион и 250 миллиардов должно поступить в бюджет Российской Федерации, а 700 миллиардов рублей должно остаться у Центробанка. 700 миллиардов рублей денег, накопленных в резервах Российской Федерации. За какие преференции, за какие красивые глаза 700 миллиардов получит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 На комитете представитель Центробанка сказал такую вещь. Я бы сказала, очень знаковую вещь. Сказано было то, что так как сегодня высокая волатильность на финансовых рынках, то лучше бы, чтобы транши, которые Центробанк должен направлять в бюджет, направлялись не ранее 1 декабря. То есть деньги получат уже сейчас а отдадут в бюджет деньги практически к концу года. Это вообще как расценить? Поэтому такая сделка вот она вызывает огромное просто возмущение, просто возмущение. Единственный положительный момент здесь это то, что банк переходит в руки государства. Вот это единственный положительный момент. И дорогие мои вкладчики, которые вот уже десятки людей мне звонят, пишут, в соцсетях пишут, через каких-то знакомых пытаются, значит, мое мнение узнать. Я хочу сказать вам следующее. Банк становится государственным. Для вкладчиков риска никакого на сегодняшний день нет. Другой вопрос, за какую цену он стал государственным? 700 миллиардов рублей рублей? Это вам не кот чихнул. Вот нас что возмущает. Мы это что требуем, предлагаем. Отдайте, передайте. Коль это так структура Центробанк, занимающаяся денежно-кредитной политикой государства, передайте банк. Либо давайте будем его продавать по стоимости, по балансовой стоимости. Нет, говорят, тогда это обрушит рынок облигаций и, значит, облигации сразу рухнут в цене. Значит, но нужны, нужны механизмы государственного регулирования чтобы не допустить подобного рода вот, э, неких так скажем отрицательных моментов поэтому мы считаем что э, центробанк сегодня получил получает свои прибыли бюджет тоже получает свои прибыли но э, в накладе остается народ в накладе остается народ и я могу это доказать, Новыми изменениями в бюджет. Вот они. Изменения в бюджет были внесены исключительно по посланию президента. Вот давайте посмотрим. Это выплаты от, на детей от 3 до 7 лет. Таких, таких выплат планируется в 2020 году. Я не буду три года называть, 2020 год, например, 159 миллиардов рублей. Из них, из федерального бюджета придет 120 миллиардов рублей, а 38,9, то есть почти 39 миллиардов рублей нужно найти регионам. То есть у регионов появляются дополнительные финансово необеспеченные полномочия, потому что софинансирование федеральная, только 76%. В среднем я имею в виду 76%. 24% в среднем должны найти регионы. А у регионов внутренний государственный долг по-прежнему 2 триллиона 100 миллиардов рублей на 1 января 2020 года. У половины регионов дефицитный бюджет. Что делать? Где искать деньги? Я задавала такие вопросы регионам в ответ, а у них один, секвестировать расходы. Что это значит? А это значит, что мы можем сказать с полным основанием господину президенту. Господин президент, вы решили направить финансовую поддержку вот, вот этой категории людей, малообеспеченным семьям, у которых дети, дети от 3 до 7 лет. Это здорово, такие семьи надо поддерживать. Но за счет чего? То есть, что вы предлагаете отобрать у других категорий населения, которые сегодня запланированы уже в качестве получателей бюджетной поддержки в регионах? У кого отобрать, чтобы дать деньги тем, на кого вы сегодня указали? Я считаю, что такая политика, она действительно вносит э, дисбаланс в бюджет, Бюджеты все утверждены, а мы должны сегодня находить деньги. Находить деньги. Где их найти? Вот этот дисбаланс, он к развитию нашей экономики и к стабильности, конечно, не приведет. Поэтому меньше таких нужно вот, разовых, разовых вливаний, которые после 7 лет, вот 7 лет пройдет, да, 7 лет ребенку исполнится, что дальше-то? Выплаты эти прекратятся. А как дальше существовать? Нам нужна работа, нам нужна развитая экономика не 1,3%, а как минимум 3,1% мирового уровня. Нам нужны рабочие места, нам нужно производство, нам нужна достойная заработная плата и пенсия. Вот это господин президент должен четко понимать. Не разовые подачки спасут сегодня экономику нашей страны, а именно системная работа по развитию экономики.